Йоу! Привет, это новый Вло! Вещь. Это сюда. Мой супер эликсир силы. Идем обуваться. Короче, задача а... на сегодня это выучить фламинго и... Наконец-то сделать его правильно. Короче, пойдем на памятник. Я уже откатал в скейтпарки и я думаю снять профайл. Как вам такое? Почти дошел до памятника. Вон, смотрите, он там. Сейчас будет про катка. Короче, ребят, на памятнике мы покатались, сыграли в скейт. Решили, короче, не снимать эту барашу. Решили сразу пойти в скейт парк. И пока что-то Давай что шутка? шутку. Давай, мой маленький. Давай. За войперов. Давай Чи Чи Фа, короче Посмотри, я вот так показываю, всех выигрываю Давай Чи Чи Фа Давай А ты будешь играть? Давай Чи Чи Фа Чи Чи Фа Сыграй давай Гадалка Давай вообще Стреля на всё, Поставил Я Не-не-не, больше нормальный скейт такая. Фонарис тебе Не сделал. Сделал. Сделал уже. Да, я. Фоб шарит. Я самый ленивый оператор. Тянучка. Че, Андрюха, Капец, уже вторую гайку сломал. Призьба отвалилась уже. Еще я сломал 10 подшипников на этой неделе. И смотрите, что самое интересное. Видно? Там, короче, трещина пошла по тракам. Ништяк. Короче, я сломал траки. Я сейчас скидываю деньги мне на карту. Как любимые траки. Ребят, короче, я жду пацанов будем искать новые споты в красноярске сейчас короче я подожду друзей и спрошу чего они хотят сделать в красноярске я уже знаю что я хочу сделать в красноярске я хочу найти для себя хорошие споты и поврываться на них как-нибудь но поврываться какие у тебя планы в красноярске у yeah, меня крутые снято план гэп а я сниму твой гэп Андрюш, ты че? Неплохой. Максимка. Неплохой. Максимка. Ты, ты где-то 95 а хочешь 94. достичь а. в Красноярске. Штат, какие у тебя планы на Красноярске? А, Он съедет с ну, Ампы. Ну для начала я хотел бы стать э, депутатом. Э, давай, бь, <зану> заново. Подожди. Депутатом Российской Федерации, извините. Депутатом Российской <зану> Федерации <зану> Мурства <мой зану> области. То есть, скейтером вы не стремитесь стать. Нет, ну я естественно стану депутатом Потом министром Потом президентом Сделаю скейт-парк И с города хотаться, что я дурак шо. Ну а потом приеду домой и кушать в принципе день План. тяжелый Нормальные планы Она на натуре как из спортмастера, но чувак Ну вот Она в такой еще наждак В натуре спортмастера, знаешь Он ее из кладовки достал вот у меня, когда была доска мастера, я ее достал из балкона, там, с кладовки, она такая и же была А чем Кирюша самокат увез на это? Он дурачок, у него и кикнут хлеб У него ж нормально балкон Кирюша не должен, ты увидеть, ты вырежешь. их Я <с реально <с буду А то Кирюша просто подлетит, вот так с локтями. Выключи Ребят, короче, мы в Красноярске идем катать стрит Сейчас найдем ближайший, ближайший скейт-парк или место и будем катать это Енисей, а это Максимка. Этот мост, Красноярский мост, вот этот коммунальный, изображен на 10-рублевой купюре. Вон, какая его часть, Падали приблизительно вон отсюда. Ты оператор школы вплотную снимал просто. смотри, на когда прям вот так вот снимает. И Вот ты так же снимал маленький Томатой, как Аркадь Я думаю, у такая же фигня Со съемок вам Надо без мата, маленький, понимаете? No toxic, no toxic No toxic Профи-оператор Слушай, если мат будет, то ты его запихиваешь Да я не буду запихивать Я буду просто убирать звук Это, короче, я стою Рассказывай, у мост изображен Это 10-рублевый купюрик Вот или в новый Si nuiktam sa sabaraca. Deva in raf ziti Nu ai sim Ved många Pug dai Hehehehehee Put вот мы приехали на спот мы будем катать на споте будем катать на споте сейчас заберем новую деку Тиху, короче только что Максим насал. я, э... я смысле была бутылка воды я просто вылил Максим Это вылил бутылку воды втекает... Прям перед камерой его засняла видеокамера что, Че он сделал? Подвинулась. Ну типа направилась на него. <смех> Еще на, на него камера, видеокамера направилась. Что ты на это скажешь, Матвей? Трэш? Максим Трэшер. Юу, вертолет. Это, это, это, это Робинсон, это а это жоп Матвейки. А это какой-то подороже. Мультов... А это Максим. Мальтов 18 стоит. Это Андрюш. Снимешь меня, Матвейка? Нет, я сам хочу покататься. Ты чё, офигел? Да. Алло. Что-то большая Ебать ты уехал, Малик Андрюш, ты будешь продолжать? Бля, Андрей, я же говорю, скоро вызвали Нет, Что тебе понравилось, Андрей? Падать? Чёрт, будешь? Да. Так, блин. Ужу нахуй. Своим пацаном доведет, пацаном. Андрюш, нет сюда. штанов больше. А я сюда приземлил, да? Где-то да. Надо было сюда приземлить. Но я ж вам где-то, да? Будем надеяться, будем надеяться. Да. Почти, сейчас еще раз уеду Вот, малек, иди сюда, комментарии хочется выслушать Потереться нельзя на камеру. И автора канала оскорблять тоже Да, да, да Болит. Андрей, ты там это? Звук убери с этого видео. Пожалуйста. Давай заново, я не снял. Вот, <свист> <свист> все, пошла запись.